здравствуйте друзья здравствуйте мои дорогие подписчики с вами надежда соколова я рада видеть вас в моем проекте полезная привычка за 21 день делаем утреннюю зарядку 5 плюс 5 сегодня совмещаем полезное с приятным разогреваем суставы и делаем талию поставьте стопы параллельно и раскачайте себя раскачайте руки вдоль тела слегка сгибаем ноги в коленях, маленький-маленький присед теперь руки вверх, задержали вверх потянулись, задержали как будто встряхиваете их разводим руки на уровень плеч вдох, раскрываем грудную клетку выдох, как будто растягиваем шар вдох, выдох, вдохнули выполняем вращение плечами маленький присед и небольшое вращение вдох, выдох Ставим стопу по одной линии и начинаем переносить вес вперед-назад, как будто идем по канату. Будьте внимательны, в этом положении одна нога отрывается от пола, другая стоит полностью. Нога на пятке, на носке. Помните, что одна нога стоит полностью на полу. Разворачиваемся в другую сторону и выполняем. Переносим вес с пятки носок. При этом макушкой тянитесь вверх. Мы сейчас с вами разбудим наши стопы. Разбудим наши голеностопные суставы. Пальцы ног. Опускаем руки вниз. Вверх тянемся и собираем руки над головой. Вот сейчас представьте, что вас за руки тянут вверх. Вы вернули хвостиком в одну сторону, в другую сторону. Не выгибайте поясницу. Хвостик у нас по полу вправо. Сместили таз вправо. Влево. Вытягивайтесь боками, всем телом вверх. Опускаем руки вниз и уходим в небольшое плие, разогреваем тазобедренные суставы, колени уходят в сторону пальцев ног, теперь останемся внизу и перенесем вес вправо, потянемся к прямой ноге и теперь мы как будто бы докручиваем таз в сторону пятки опорной ноги, скользим тазом, поднимаемся вверх. Уходим в другую сторону, колено тянется к пальцам ноги, к мизинцу и начинаем скользить ягодицами тазом к пятке опорной ноги, как будто докручиваем таз. Спина при этом прямая, живот подтянут. Переход вправо влево, отрываем пятки от пола. Здесь у нас работает все тело. Мы включаем в работу плечи, бедра, стопы но в то же время движение спокойное, плавное, корпус чуть-чуть можно наклонить вперед, главное не выгибайте поясницу, подберите ваш живот, останьтесь в центре, сгибаем ногу в колени, уводим таз к пятке и тянемся к прямой ноге, на подъеме разворачиваем корпус, возвращаемся вниз, как будто от стопы что-то тянете по диагонали. Еще один раз так же. И выполняем все в другую сторону. Переходим в другую сторону. Слегка сгибаем опорную ногу в колени, садимся ягодицей назад. Тянемся к прямой ноге. И от нее по диагонали на подъеме тянем руки вверх. Чувствуете, как у вас работают ваши бока, работает все тело. И в то же время вы чувствуете, что работают и суставы, и бедра, и ягодицы. Не забывайте держать центр, не забывайте держать пресс. Опускаем руки вниз, уводим их вверх. Снова собираем их в замок и начинаем растягивать бока. виляем хвостиком, переносим таз вправо, влево. Ну что, Я уверена, что вы не заметили, как пробежали первые 5 минут. И если вам пора бежать на работу, я желаю вам хорошего дня. А если вы еще располагаете временем, то продолжаем заниматься. Теперь мы с вами ставим стопы по одной линии и начинаем выполнять выпады. Подтягиваем колено вверх, опускаем ногу назад, уходим в выпад. Выполняем всего по 4 раза, меняем сторону. Еще один раз так же. И снова разворот. Теперь мы добавим движение рук. Уводим руки назад к прямой ноге. Выполняем всего 4 раза. Разворот. И снова колено вверх-вниз. Вот здесь будьте внимательны. Старайтесь держать центр. Не заваливаемся на ногу, которую вводим назад. Ну а теперь вводим руки в стороны. И смещаем корпус вправо-влево. Делаем нашу талию. Руки как будто лежат на поверхности воды. Как будто вас за руку тянут в сторону. Держите ваш центр. Не торопитесь. Работайте в удобном для себя темпе. И продолжаем также я уверена что у вас все хорошо получается я уверена что вы чувствуете как работают ваши бока я уверена что с каждой минуты вы чувствуете как ваша талия становится подтянутой и более тонкой держите ваш живот старайтесь чтобы таз был зафиксирован выполним еще один раз также Стряхнем колени и возвращаемся к выпадам. Снова разворачиваем стопы по одной линии. Вводим колено на уровень таза. Отводим стопу назад. И сильно на нее не заваливаемся. Разворот в другую сторону. И выполняем 4 выпада в другую сторону. Делаем наши бедра более подтянутыми, стройными и красивыми. Разворот. Добавляем движение рук. Включаем мышцы рук и плечевого пояса. еще один раз также и разворот другая сторона всего 4 подъема последний раз и возвращаемся к нашей тали уходим в небольшой присед переводим руки на колени круглая прямая спина подтянем ее растянем расслабим теперь мы Расслабимся, поднимаемся вверх, уйдем вниз в скручивание и сейчас полностью расслабим нашу спину. Дадим возможность мышцам вдоль позвоночника потянуться, колени присовнуты, и когда мы поднимаемся, колени зафиксированы. Переводим руки на колени и вот теперь разворачиваем плечи в одну сторону и на подъеме разворот в другую сторону. Переводим руки вправо, разворот влево. Фиксируйте ваши колени. Постарайтесь, чтобы ваши колени не раскрывались. Колени остаются на ширине стоп, на ширине таза. Выдох на развороте. Почувствуйте, как работают ваши бока. Не торопитесь. Можно работать чуть-чуть медленнее, чем это делаю я. Оставим руки на коленях, потянем спину, круглая прямая спина. И выполним все в другую сторону. Разворачиваем руки в другую сторону плечи и на подъеме тянемся вверх за руками. И снова проверьте ваши колени. Живот подтянут, колени зафиксированы на ширине таза. Спина прямая. Выдох на развороте. В центре вдох. Еще разочек. Последний раз. Также переведем руки на колени. Подтянем спину. Поднимаемся вверх. И вот наша зарядка подошла к концу. Я уверена, что вы не заметили, как пробежали наши 10 минут. Я вам желаю хорошего дня. Я надеюсь, что вы получили заряд бодрости и энергии, что ваше тело проснулось. А теперь ставьте ваши лайки, делитесь этим видео с друзьями, пишите комментарии к этому видео и получайте в подарок книжку-дневник «Полезная привычка за 21 день».